Всем привет! На связи Никита Кузнецов. Вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». Сегодня я хотел бы вам рассказать о э, крайне полезной комбинации, которая позволит э, вашим ногам работать более быстро и четко и э, позволит э, выигрывать э, больше очков при игре на счет. Итак, не будем долго растягивать и перейдем сразу к делу. Суть данной комбинации заключается в следующем. Вам необходим напарник, который будет вам помогать в данном упражнении Вы играете в укоротке То есть вы выполняете укороченные подрезки Справа, либо слева, без разницы И в определенный момент ваш напарник должен выполнить резкую срезку Желательно на заднюю поверхность стола то есть на белую линию и после этого вы атакуете теперь на видео я покажу вам как правильно двигаться ногами и как в общем выполнить данное упражнение теперь рассмотрим схему здесь я изобразил какие в какие зоны лучше чтобы играл ваш напарник то есть посмотрите выполняется у коротко под сетку например один раз второй раз третий и четвертый ход ваш напарник выполняет резкую срезку вот на заднюю линию стола и далее вы делаете топс это же упражнение вы можете делать и в левый угол то есть и не обязательно делать там три коротких хода и четвертый длинно. Вы можете, например, подать подачу и ваш напарник может сразу с подачи вам резко отрезать, чтобы вы атаковали. Либо там делать одну короткую и далее длинную срезку выполнять. То есть здесь надо варьировать для того, чтобы, во-первых, человек, который исполняет данное упражнение, он уже не знал, как бы для него это был неожиданностью, чтобы он всегда выполнял движение ногами от столу и к столу. Далее картинка номер два. Здесь я нарисовал вид сбоку. Кстати, прикольный, да, чувак получился. Это не голова у него в руке, как многие могли бы подумать, а ракетка. И посмотрите, здесь я изобразил стрелку в двух направлениях. То есть вы подходите отыграли укоротку и обязательно должны вернуться на исходную позицию для того, чтобы подготовиться к атаке. То есть после укоротки вы ни в коем случае не должны оставаться на столе, так как следующим ходом вас могут сыграть резкая длинная подрезка и вы уже не сможете ни атаковать, ни в принципе как-то эффективно сделать ход. Поэтому очень важный момент. То есть вы выполняете укоротку Обязательно возвращайтесь на исходную позицию, на ту позицию, с которой вам будет удобно атаковать. Выполнили укоротку, вернулись на исходную позицию. Здесь на этом видео я показал, как выполняется работа ног без мяча. Посмотрите, правая нога выносится вперед и иногда даже она заходит под стол. То есть вы должны максимально близко подойти к мячу и далее отойти уже ногами на исходную и приготовиться к атаке. Если данное видео вам понравилось, не поскупитесь на лайки, пишите комментарии под данным видео и небольшой совет напоследок. Так как это упражнение э, дает большую нагрузку на ноги, рекомендовал бы вам попрыгать возможно на скакалке, поделать какие-то специальные упражнения именно на физическую подготовку для ног, чтобы это упражнение вы могли выполнять эффективно. На этом все. До скорых встреч и увидимся на канале. Всем пока!